Thank mm -hmm. you. Я хотел бы рассказать вам о том, что нас ждет в ближайшее время Какие изменения происходят на нашей земле Естественно, мои знания в основном получены от очень уважаемого мной ученого, ведиста Льва Вячеславовича Клыкова я частенько пользуюсь его книгой «Освобождение сознания». Думаю, что многим будет очень интересно это послушать. Вы, наверное, заметили, что жизнь сегодня на Земле уже не та, которая была ранее. И в наши дни происходят всяческие события, которые радикально изменяют саму Землю и человечество. Мертвый мир социума, построенный силами тьмы под мертвым солнцем, уступает сейчас место живому социуму на ожившей планете, для которого чужды уже понятия паразитизма, насилия и прочего-прочего. Наш же современный мир, в котором мы живем, это самый настоящий ад, а люди постоянно его Воссоздающие и поддерживающее Существование это Либо рабы Либо простые Рабовладельцы Так называемая демократия Что же это такое демократия Это обычная система Рабства и угнетения Несмотря на то Что они очень много Рассуждают о равенстве там, О братстве, о свободе Но Ничего в этих словах нет, одно только колебание воздуха. Несомненно, конечно же, есть люди, которые не принимают правил жизни этой демократии. Но они никак не могут изменить этот мир сами. Потому что этот мир создан все-таки богами. Но теперь, сейчас возвращаются новые божественные порядки на земле, которые устанавливает наш Вседержитель Род. На ментальном плане этот мир уже не существует. Я имею в виду тот старый мир, в котором мы всегда жили. И многие сейчас из нас не понимают, почему же не работают все старые схемы. Но я должен вам сказать, что старые схемы уже и не могут работать. Надо искать новые схемы. Поймите, все старые схемы были построены паразитами на основе паразитизма, поэтому эти схемы не работают. Я вам уже не раз объяснял, что энергии всегда шли в центр Земли, и это способствовало тому, что создавались эгрегоры, то есть такие энергетические ловушки-эгрегоры. Сейчас же эти эгрегоры рушатся, и все энергии идут из центра Земли, и естественно старые схемы перестают работать. То есть физический план обладает большой инертностью процессов, и мир паразитов пока еще жив, но он потихонечку уже уничтожается. Старый мир лишается божественной энергии создания, и его нужно направлять на создание нового мира. Вот только тогда новый мир начнет расти. Именно сейчас как раз это потихонечку происходит, и все живущие на Земле пока еще находятся в старом мире. Очень важно, в каких условиях эти процессы будут происходить. Оказывается, и само пространство уходящего мира также имеет адские свойства, соответствующие сохранению мира ада то есть вы понимаете тот мир ада в котором мы все это время жили эти свойства уровень допустимой самоорганизации мира человек их духовности количество необусловленной любви как в мире так и в человеке или в другой сущности если взять и изменить свойства пространства поднять нижнюю границу допустимого существования сущности в нем, тогда начнется естественный отбор способных жить в новом мире и, естественно, отсеивание тех, чья духовность, уровень самоорганизации и количество любви недостаточны для попадания в новое пространство. Старое и новое духовные пространства существуют одновременно в одном и том же физическом плане. В какое из пространств попадет каждый человек, то бишь вы, определяется вашими духовными качествами. То есть что это значит? Что для описания процессов в духовном пространстве необходимо ввести пятое измерение к принятым нашей наукой, Четырем. То есть это трехмерное пространство и, естественно, время. Что же это означает? Так, например, возможна ситуация, когда в одной и той же квартире живут люди. Одни люди ада, а другие люди рая. То есть люди старого мира и люди мира нового. Это, конечно, рай и ад образно я применяю, как вы сами, надеюсь, понимаете. Куда попадут после отсева люди которые находятся в старом мире, я, конечно, не знаю, но думаю, что вряд ли они перейдут в новый мир. Вот такие вот дела. Можно говорить о духовном выживании человека в его физическом теле. К сожалению, все религии, я должен сказать, и прошу не обижаться на меня, христиан, но я вынужден это сказать. Так вот, к сожалению, все религии держат своих адептов и верующих на самом дне ада и в неведении о том, что происходит. Посты, молитвы и даже посвящение не дают никаких гарантий духовного выживания. Выживание определяется не соблюдением религиозных правил, а достигнутым уровнем духовности, поймите. Уже не одно тысяча лет Земля допускает совместное существование и человека, и демона. Для человека расставание с крупным демоном, живущим в нем, означает смерть, поймите. Вседержитель в физическом пространстве Земли поднимает нижнюю границу нашего допустимого существования сущности и к какому моменту духовных условий для существования Ада на Земле не останется, то есть к определенному моменту. Это уже происходит, скажем так, ну, с 10-2015 -го -го года. Есть люди, которые остро ощущают этот процесс, и это говорит о том, что у них есть вероятность существования демонических сущностей, управляющих ими. То есть ну, мы знаем этих сущностей как подселенцев, которые в нас живут, подселенцы. Так вот, Вседержитель готовит пространство Земли для нового мира. Что же должен делать человек, чтобы попасть в него? Что является ну, основным условием для входа, скажем так, в этот новый мир? Что же нужно сделать, как нужно измениться, чтобы начать вот эту новую жизнь? Ну, во время возможных катаклизмов, которые потребуют физического выживания, а это будет обязательно, одновременно придется выживать вам и духовно, то есть и физически, и духовно. Ну, духовные трудности перехода, возможно, непреодолимые за какой-то период, ожидают тех, кто не задумывался никогда о неких духовных сторонах жизни, ну, просто плыли по течению, так скажем, и не более. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто доверился вот этим своим религиозным наставникам, батюшканам и прочим, которые также, я уверен, просто окажутся беспомощными в условиях этого перехода. Ведь основная задача всех этих религий – не духовность, а воспитание раба покорного для того, чтобы... Им можно было просто управлять людям с неадской энергетикой, частотами энергии, духовностью. Очень легко попасть в этот новый мир. Но и для них существует проблема не потерять при переходе своих родных и близких. Поймите, ведь если вы находитесь на высокой духовной ступени, то это не значит, что ваши дети, внуки, правнуки – Тетки, дядки и прочие Также находятся Естественно, вы можете жить В вашей семье могут быть И люди рая, и люди ада И это нужно понимать, конечно и, Естественно, нужно заботиться И о своих близких Для того, чтобы они Также смогли перейти в этот новый мир Ну, Многие перейдут быстрее Духовные совершенствования Которые нужно. Необходимо начинать уже сейчас В первую очередь, что для этого нужно? Нужно начать жить по чести, по совести Стараться не обманывать ни себя, ни своих близких Ну, не мне вам объяснять Вам подскажет, так скажем, ваш дух Как жить по чести, по совести Ну естественно, очень много я выкладываю физических трудов, где наши предки позаботились о нас И очень-очень много выложили нам завету Также преуспевающие люди, это ученые, бизнесмены, там, представители искусства Вот как я художник, живут не понимая во всей необходимой полноте цели своей жизни Они не понимают И если посмотреть на свою жизнь, представить ее смысл и значение Откуда ты пришел? Они, как правило, никогда даже не пробуют и думать об этом. Мысль о соборности существования на Земле и важности жизни человека для жизни в космосе у них никогда не возникала или не оставляла следы о посещении. Так вот, людей специально разобщают и опускают вниз духовно, чтобы уменьшить их возможность влиять на жизнь в целом. Ну, то есть проще всего опустить людей, так скажем, ниже подоконника Такими людьми и управлять легко Именно поэтому подавляющее большинство людей Ставит для себя в жизни только личные цели, к сожалению Люди не задумываются, для чего они сюда пришли Всякая новая жизнь в нас появляется сначала в сознании человека А затем уже в окружающем его мире в свою очередь, окружающий мир формирует сознание человека, и на этом основана система воспитания. Если же мир нужно переустраивать, начинать этот процесс необходимо со своего сознания. Сознание людей, именно они изменяют мир. Если нужно строить мир более высокого качества, чем тот существующий, в котором вы сейчас живете Необходимо начинать с повышения качества сознания Не перестроив вот свое сознание Попасть в новую жизнь, увы, просто невозможно Человек живет чувствами Которые и являются средствами достижения цели Эти средства, как правило, определяют судьбу замыслов И поставленных целей Цель, как замысел, может быть Сколь угодно прекрасно, но нельзя добиться счастья убийством или грабежом Невозможно обрести счастье, даже просто пребывая в отрицательных эмоциональных состояниях Ну, я вам уже говорил об этом Что человек должен находиться постоянно в состоянии покоя То есть на высоких вибрациях Я об этом частенько говорю Вот я цитирую Льва Вячеславовича что касается отдельно взятого человека, он также зачастую выбирает цель не по своим возможностям, а по состоянию неконструктивного характера, гордыни, жадности, зависти, амбиции, упрямства, возрастающим на почве глупости и невежества. Ну, невежество, я вам объяснял, что такое. Это не ведать, не знать веды. Веды созданы для того, чтобы мы ведали. Так вот, тот, кто не ведает, он является невежа. Вот так наши предки говорили. Он, как правило, ничего не знает ни о вселенском законе любви, ни о законе самоуничтожения зла, ни о так называемом законе кармы. Эти законы этические. Этика – главное содержание жизни. Это я цитирую Льва Вячеславовича. А поскольку Вселенная живая, человечество и каждый человек в отдельности являются частью живого организма. Вселенские этические законы действуют неукоснительно, как и физические, но проявляются или отражаются в жизни общества, как нормы морали, религиозные заповеди, юридические законы. Но, к сожалению, в сознании человека вселенские законы не имеют того же статуса неукоснительного действия, как законы физические. Ну и, естественно, мораль этого общества ничего не имеет общего с духовностью, поймите. Мораль паразитов и не более. Естественно, человек даже не задумывается, к чему приведет их такое нарушение. Ведь это законы поведения духа и души далеко не каждый понимает что им управляет дух и душа но не понимая механизма действия вот этих вселенских законов ну точнее конов но мы уже привыкли к слову закон поэтому я так говорю человек по состоянию духа и души убивает свое тело или же душу в погоне за недостижимым для него по его достоинству Положение на Земле усложнилось еще и тем, что, используя магию, оказалось возможным отложить действие вселенских конов. Теперь в новом мире, когда главные черные маги больше не управляют в нем, закон, то есть кон, снова возвращается на Землю. Но я вам уже не раз говорил о том, что все наши зомбоящики, естественно, Вся наша власть работает с черными магами, и, естественно, черные маги и производят зомбирование населения через вот эту телеканализацию, извините за это выражение. Так вот, они все работают на частоте от 3 до 30 Гц, и их, естественно, колдовство, магия работает на тех кто остается на этих же гармонических уровнях. Тот же, кто уже перешел выше 30 Гц, на них уже это не действует, они уже просыпаются. Поэтому сейчас так много проснувшихся, именно проснувшихся от того, что наступает рассвет сварога, и... Вибрации Земли, вот эти частоты Шумана повышаются. Вот в этом месяце, в октябре, они уже доходили до 50, до 80 Гц. Естественно, никакая магия на людей не будет работать, особенно те, кто, скажем так, дружно, параллельно вместе с Землей находятся на таких же высоких вибрациях. У меня есть ролики, как себя поднять, на эти высокие вибрации Конечно же, это с одной стороны и просто, и вместе с тем же сложно Вы знаете, подняться гораздо тяжелее Опуститься можно мгновенно Честно вам скажу, я по себе замечаю Вот какой-то легкий такой удар, что-то такое не пошло Пух, и ты моментом опускаешься, и все И у тебя сразу все рушится Надо мгновенно сориентироваться и опять подниматься на эти вибрации. В противном случае ничего хорошего в ближайшие дни ждать не стоит. Так вот, вселенские вот эти этические законы, то есть коны определяют достоинство человека по тем чувствам, которыми он строит свой мир и себя как вечного. Вечный человек это не только тот, кто сфотографирован, но я вам говорил, а это тот, Кого создал его Дух, то есть тот Дух, который в нем живет. Ибо в Духе все его прошлые воплощения, естественно, опыт всех его прошлых воплощений. В вашем подсознании записан ваш вечный жизненный опыт. Имеется в виду, конечно же, в этом Духе записан весь ваш жизненный опыт. То есть и этой жизни, и всех предыдущих жизней. Количество подсознательных решений человека в сотни раз превышает количество его волевых решений. Поэтому, если мы хотим знать, почему у конкретного человека именно так сложилась жизнь, надо изучать или хотя бы знать его вечное прошлое. Это, конечно, я должен вам сказать, очень и очень сложно. Так вот, если человек получает такие знания, он получает возможность стать свободным от этого общества, то есть совершенно свободным. То есть можно жить в аду, вот в этом адском мире, но находясь в раю. Но, естественно, понятие рай и ад – это все я вам объясняю условно. И к религии это не имеет в данный момент, в данном контексте ни малейшего отношения. Я попрошу религиозных людей ничего не перепутать. Так вот, поэтому современное общество паразитов и насильников, так скажем, оберегает человека от таких знаний. Для нового же общества такие знания – это основа, основа их существования и перехода вот в этот новый мир. Общество всегда таково, каковы люди и его составляющие. Сам же человек – это вечный индивидуальный опыт и инструмент Творчество, ну сотворчество. Почему? Потому что творчество ⁇ это Творец. Мы дети Творца, поэтому правильнее называть, я все-таки считаю, сотворчество. Так вот, те чувства, подаренные родителями, родом вашим. То есть есть вечный человек и его сознание, тот вечный дух. И есть вечная, постоянно прерывающая жизнь. То есть мы проходим свой земной путь уходим то есть что такое человек это чело данное век все а вот дух человека вечен вот и есть вечная постоянная непрерывающая жизнь но это сразу ставит массу концептуальных вопросов о жизни Например, вчерашняя и сегодняшняя жизнь на Земле существует по благословению Создателя Вселенной. Или вопрос, кто регулирует или определяет срок жизни человека. Или какую роль играет род, хранящий опыт, воспроизводящий материальной жизни. И опыт не только материальный, но естественно духовный и естественно душевный. И жизнь, существующая на Земле, тоже имеет свое, свое знание. Оно хранится с одной стороны в фантомах духа каждого уголка планеты, а с другой в... в новой сфере. Какую роль оно играет? Мы ставим эти вопросы для того, чтобы каждый выбрал свой путь в завтра, зная, естественно, ответы на них. Сейчас много говорят о переходе в Пятое измерение. Понимая под первым четырьмя трехмерное пространство, ну и, естественно, линейное время. Что понимать под Пятым измерением, никто достоверно, конечно, не объясняет. С учетом всех законов, управляющих Вселенной, я повторяю конов, ну, пространство, жизни или мир, как его описывали наши славянские ведические предки, состоит из четырех подпространств праве мира духа ментального мира. Нави – мира души или эфира, астрального мира. Яви – физического мира внешнего человека, то есть того мира, в котором мы живем. славе мира свободного социума человечества, живущего по божественным законам, то есть живущего по конам. Вот что говорит Лев Вячеславович так. Желательно уточнить, что предлагается рассматривать трехмерное пространство Нави, Яви и циклическое время как четырехмерный протяженный мир, в то время как правь и славь представлены точкой, в которой заключены бесконечность и вечность. Физики не любят представлять живой мир, так как в нем много непонятного и необъяснимого, в том числе невидимого или видимого далеко не всеми. Говорит Лев Вячеславович Но вопрос о существовании эфира До сих пор Является спором для всех ученых ну, К тому же Живой мир пользуется субъективным знанием То есть не объективным А субъективным И физики его боятся Ну как животные Огня Человек постоянно живет Во всех подпространствах Единого пространства А там даже можно видеть соответствующее его отражение. Но человек един. А учитывая, что мир Духа – это мир Создателя Вселенной, человек оказывается единым целым с ним, то есть с Создателем, с нашим Богом Родом. Еще раз хочу подчеркнуть, никакой религии. Создатель активно участвует в жизни человека, например, распределяя во времени действия закона той же кармы. Но опять же еще раз объясняю, что законы кармы действуют на разных людей по-разному. Если человек живет по чести по совести, то карма о себе напоминает ему моментально, дабы держать его в форме. Ну, естественно, для паразитов карма работает по-другому. Она накапливается и, естественно, потом наносит конкретный удар я не хочу об этом так вот новый мир это мир живой в отличие от современного мертвого мира вот от того в котором мы живем от этого социума в этом паразитарии а по-другому я его ну никак назвать не могу так вот если говорить об этом живом социуме нового мира то мы видим полное совпадение принципа и характера работы нашего организма и социума мира любви при этом и в семье, и в органах управления социального мы увидим одни и те же взаимоотношения между людьми, между участниками в процессе жизни, которые представлены образом, ну скажем, креста. Вертикальная часть креста показывает тесную, живую, Энергоинформационную связь отца, то бишь разума, и матери, души, материи, рода Горизонтальная часть отражает энергообмен между мужской и женской частью организма То есть их интересами Так вот, между душой человека и его разумом В перекрестье находится пятый элемент Поймите, это элементы есть любовь То есть это самый-самый главный элемент божественный, который нами управляет, который запускает и поддерживает нашу жизнь непрерывный энергообмен между четырьмя концами креста кстати символом современного мертвого мира вот Лев Вячеславович всегда говорит это является крестик который вы носите на себе христиане то есть крест с распятием именно он вас останавливает и останавливает все ваше развитие. Почему? Да потому что как раз туда, где должна быть любовь, в перекресте креста помещен труп, ну якобы распятого Христа, то бишь родомера. Именно этот труп останавливает циркуляцию энергии жизни Так вот, в человеческом организме правая половина тела – это мужская, а левая – женская Так вот, через правую половину божественная энергия Ха спускается к роду А через левую поднимается энергия Тха – от рода кверху к Творцу В идеале эти энергии сбалансированы так вот, современный мертвый социум не нуждается в восходящем вот этом энергоинформационном потоке. В нем есть только команда сверху. А реакции тех, кто снизу, то есть, а это бесправные рабы, ну, те, прихожане и так далее, и тому подобное. Так вот, им неинтересно, они и не нужны. Всякая попытка управления снизу, то есть самоуправление пресекается или спускается на тормозах. Другими словами, говоря проще, что крестик в центре своем, содержащий труп вместо любви, ничего хорошего своему обладателю не сулит. Вы должны это четко усвоить. Просто он блокирует все ваше духовное развитие и закрывает к вам доступ энергии и от космоса и от вашего рода ну вот собственно говоря пожалуй все что я хотел сказать в этом небольшом ролике не хочу вас больше утомлять очень хочется надеяться на то что кому-то эти знания интересны хотя честно должен сказать что на эту тему просмотры самые самые минимальные к сожалению пропагандонов смотрят с миллионными просмотрами даже на ютубе, я не говорю про телевидение, но те знания которые нужны людям необходимы, как воздух интересуют, ну может быть 0,5 но максимум 1% не более, и это очень обидно за заканчиваю, до следующих роликов на эту тему всем здравия и здравомыслия Слава роду!